Сегодня я вам хочу показать как я делаю простые и очень доступные горшочки для цветов Мне они понадобились, потому что я поменялась своими вами герани, со своей одноклассницей и сажать не буду И вот я приготовила такие горшочки майонезные шкурила их и э, хочу их отдекорировать и посмотрим вместе с вами что у меня получилось Буду я делать это таким образом. Я приготовила ткань, будем обмакивать ее в гипсе, такой раствор как легкая, такая сметана не очень густая. Все это у меня уже тут вот намерено, чтобы вот таким образом. Я почему показываю, потому что гипс, он очень быстро застывает и я хочу, чтобы мы быстренько, оперативно это сделали. А если это резать, тут то показывать толку. Вот просто тряпочки такие. Будем сейчас опускать в гипс. И вот таким образом будем прикладывать к ванночке из-под майонеза. Она у меня прошкурена для того, чтобы было сцепление хорошее. Чтобы быстро и оперативно сделать, надо сейчас подготовить раствор. И потом будем делать уже оформление горшочка. Берем полосочки, которые я сделала, и будем прикладывать ну, просто таким образом на горшочек, чтобы закрыть вот этот трубчик, который у нас не очень приглядно выглядит. Вот. Таким образом приклеиваем. Да, ну что-то по размеру сделала специально, чтобы не задерживать ваше внимание. Вот так. Получилось неплохо. Сейчас все это сделаем еще снизу. Снизу сделаем. Прошечко. Получается очень симпатичные, даже знаете, произвольно. Может тут варировать тканью она всядет приклеится сюда и будет очень мило смотреться так что тут особо не заморачивайтесь что вроде как некрасиво там тут все красиво говорят. все будет красиво я даже вот так вот сделаю это в виде цветочка какого-то ну, произвольно так очень произвольно все один горшочек. Я прошлый раз делала три горшочка и у меня не получилось. На третьем горшочке остановилась я, потому что раствор сцепился и я вот сейчас хочу здесь вот так еще такие вот сделать маленькие вкрапления. Все это застынет и будет просто замечательно и красиво. Я вас уверяю. Я сажаю сейчас герани и мне надо обязательно, чтобы как-то их разместить, посадить красиво. Перенесла герань уже домой я. Вот так мы оставим пока один горшочек. на то что за стол гипс сегодня хорошая солнечная погода, надо успеть все сделать потому что сказали все прощайтесь с хорошей погодой хватит хорошая осень была вот. я решила сегодня вот сделать потому что у меня стоят уже герани в стаканчиках вот видите как все очень скоренько и быстро решается. Мне очень нравится этим заниматься. Получаются интересные вещи. И своими руками. Это как-то очень бодрит. Посмотрите, какие заготовочки у меня получились. То, что они сейчас выглядят не очень красиво, это совсем не важно. Потому что чуть-чуть попозже. Когда они высохнут, я их приберу. Я уберу вот эти лишние мне скальпель тут. И вот так вот все уберу. Но оно очень хорошо отстает. И будут вот такие неплохие горшочки. Я хочу вам сейчас показать то, что я делала накануне. Какая красота получается. Посмотрите. Это тоже также сделано э, тряпочкой. Вот так вот она в сторону. Здесь я сделала декупаж. И горшочек просто исключительный. Тоже такой же майонезная ведерка. И вот такого цвета розовенькая тоже также едёрка тут у меня вот также тряпочки снизу тряпочки декупаж покрыл лаком какая красота ну чем а, плохо этот горшочек и я вот посажу сюда гераньку вставлю вот так Знаете, вообще, ничуть не хуже купленного получается замечательный горшочек для цветов для герани я это делаю для герани потому что мне сейчас надо посадить новый сорт эдирани, который мне дала моя одноклассница. Мы с ней поменялись. Ну, вот полюбуйтесь, что у меня получилось. Мне кажется, очень неплохо, очень красиво, мило. И думаю, что из этих горшочков будет ну, ничуть не хуже сделано. Они у меня были такие же некрасивые, но вот какой-то имели замечательный окончательный вид у этого горшочка. Можно сделать, конечно, здесь и дырочки, и пустить ее этот горшочек как основной, без вот вкладыша, но это дело хозяйское, что говорится. Вот если вам понравилось мое решение сделать самому горшочки, то пожалуйста, для гераний, для а, тех цветов, которые у вас есть дома, вы можете сделать практически из отходов, то что мы будто бы выбрасываем, вот ну, такие Красивые, замечательные горшочки. Вы были с любовью из моего домика в деревне. Делайте на радость себе и близким своим.